Что делать, если развелась, и с чего начать жизнь дальше? Здравствуйте, мои дорогие. Меня зовут Елена Алексеева. Не забывайте подписаться на мой канал и жду от вас лайки, если видео вам понравилось. Комментарии. Буду тоже очень благодарна вам за комментарии. Давайте разберем вот эту важную тему. Да? Сегодня ко мне на консультации и на диагностике очень много приходит девушек, которые говорят, вот я развелась, у меня трое детей, у меня двое детей, у кого-то один да, ребенок. И что же теперь делать? Да? То есть какой-то негативный опыт получен. Иногда это рукоприкладство, иногда это абьюзерство, иногда мужчина просто не вырос. Да? То есть он в состоянии ребенка, женщина вот это не рассмотрела или не знала. Да? То, что у мужчин и у женщин есть стадии. Да? Ребенок-женщина-мудрец или ребенок-мужчина-мудрец. Да? То есть у каждого есть такие стадии. Иногда и женщины пребывают в стадии ребенка. И вот пока мужчина пребывает в стадии ребенка, у него вот все не складывается. Деньги не получается заработать. То его оттуда уволили, то его сюда не взяли. То зарплата у него маленькая, то вот ему ни на что не хватает. То еще какие-то моменты. Да? То есть, то все виноваты, то он обижается. да, То есть вот это состояние ребенка. Ответственности за женщину он вообще не понимает, что такое ответственность. Да? У многих мужчин... Может быть, несколько жизней ему понадобится, прежде чем он осознает, что такое ответственность за женщину. А чаще всего это ответственность, ну, не знаю, там, в лучшем случае на хомячка. Да? Такие мужчины не готовы жениться, они иногда не понимают вообще, откуда дети берутся. И чуть ли не там женщина у него там создала ему проблему, да, там, ну, ищем виноватых, да, детская такая позиция. Это тоже нужно а, понимать, то есть если мужчина в такой детской позиции, дайте ему вырасти, пусть он пройдет свой опыт, пусть его бросает как можно больше женщин, да? говорят ему, что да, ты классный, там, но, но для семьи ты не подходишь, а я вот хочу семью. А, очень важно, конечно, чтобы женщина понимала, прежде чем она знакомится с мужчиной, что если она ставит перед собой цель создания семьи, то придет один мужчина, один уровень мужчины, да, она ставит перед собой задачу просто повстречаться, то это будет совсем другой уровень мужчины. Возможно, что он никогда не женится ни на ней, ни на другой, ни на третий, ни на десятый, он как раз будет вот в этом детском состоянии. Да, то есть, ну, мудрецов сейчас не так много, да, то есть это всегда мудрецов во все времена, это как вот верхняя часть пирамидки, да, это мудрецы, это вот маленькое количество на планете людей, да, чуть больше это воины или руководители, такие вот мужчины или женщины. Да? Потом это мелкий бизнес, это купцы, то, что назывались на Руси. И просто работяги, которые ищут наемную работу, их всегда больше. Да? То есть, поэтому нужно это понимать обязательно, вот эту градацию. И когда женщина выбирает мужчину, нужно, в принципе, и с первого раза это, эти знания понимать. Но когда уже со второго раза, то уже у женщины еще больше ответственность за то, какого она мужчину выберет себе в семью. Ответственность перед ребенком, перед детьми, если это несколько детей, да, то есть мужчина должен быть не четвертым ребенком или там третьим ребенком, да, он должен быть мужчиной в семье. И женщина, именно женщина должна помочь ему э, таким стать. Мужчины... Э, в большинстве своем приходят не готовые к ответственности. И задача женщины его туда вывести, в эту ответственность, в это состояние ответственности. Понимание, что женщина это не хомячок, это не котенок, которому просто насыпал корма и поменял горшок, и водички налил. Да, и все. И котенок доволен, там, занимается своими делами, там, облизывает свою шерстку или там, спит где-то. Здесь ответственность минимальна. Да? С хомячком тоже примерно такая же ответственность. Там, поменял ему клетку, почистил, насыпал ему каких-то крошек, зернышек, водички и все. И наблюдать за своим хомячком, вот и вся ответственность. С женщинами это все по-другому, то есть женщина, она не такая, как мужчина, она очень отличается по своей природе, у нее есть э, целый спектр эмоций, которые женщинам нужно проживать, и мужчина по своей силе э, занимает три момента. Сила мужчины показывается в трех моментах. Первый момент, это когда мужчина помогает женщине прожить ее какие-то тревоги, переживания, когда ее просто мучают ее собственные тараканы в голове, да, когда она переживает. И когда нужно иногда просто обнять ее и сказать, дорогая, спокойно, я все решу. Это сила мужчины. Если мужчина не может так себя повести, значит, он слабый мужчина. Его либо нужно научить этому, либо бывает, что ее не научить. Да? То есть как, ситуации бывают разные. Второе, это мужчина должен обязательно исполнить все желания своей женщины. Если он не может хотя бы одно желание исполнить, то это не его женщина. Это не его женщина, он не готов к ответственности за женщину. Вот в мусульманских странах, там, даже если жена на вечеринке с родственниками пожаловалась, что он не купил ей там какое-то колечко, которое ей понравилось, его перестают уважать всей семьей. Вся семья его перестает уважать. То есть он перестает быть для них сильным мужчиной. То есть он отказал жене в каком-то там колечке или еще в чем-то. У нас в других религиях Вообще почти нормально вообще у женщины денег просить. Да? То есть мужчины даже не понимают, в чем их сила. И третье, в чем сила, это финансово потянуть свою женщину. В древние века в ведической культуре была традиция. Жених свою невесту должен был взять на руки и обнести вокруг городка или деревни, в котором они живут. Если он не мог ее обнести, если она была для него слишком тяжела, он ее не мог потянуть и финансово. То есть это был такой тест очень крутой. И, конечно же, парни, прежде чем он понесет невесту вокруг деревни, он там тренировался, спортсменом был прям настоящим, да, чтобы его мышцы не подвели, и девушка, которая ему понравилась, она должна, он должен выдержать это испытание, да, то есть она должна быть обнесена вокруг этой деревни. На сегодняшний день никаких этих испытаний, тестов никто не проводит. То есть просто получилось влечение сексуальное, и все. И дальше мы головой совсем не думаем, женщины. Поэтому мы делаем эти ошибки. Да? Ну, конечно, вины в нас нет, потому что много поколений уже оставлено без знаний. Но сегодня, благодаря интернету, эти знания можно получить. То есть не, не, не важно, где вы находитесь, лишь бы у вас был интернет. Да? Достаточно иногда в телефоне. Да? Но лучше, конечно, на комп, чтобы записи можно было вам скачать на комп, на флешку, делать их, повторять эти за, по записям практики какие-то. Но, тем не менее, это возможно, знания можно получить. Возвращаюсь, значит, с чего начать, когда развилась? Да? Сейчас ко мне, ну, часто обращаются девушки, и думаю, надо это видео снять обязательно. Смотрите, первое, что нужно, привести вас в порядок. Да? Ваше внутреннее состояние должно быть в состоянии счастья, потому что дети вас копируют. Если мама загнанная лошадь все время работает, ничему не радуется, там, ну, на шопинге порадовалась и все, да, так, то дети чаще всего не хотят замуж. Они видят, как маме тяжело все дается, как тяжело ей было растить детей. Они к мальчикам вообще не стараются не приближаться, потому что э, от мальчика бывают дети. Да? И потом у них будет такая же трудная судьба, как у мамы получилась трудная судьба. И дети это все понимают. Да? То есть здесь важно, чтобы вы это понимали, что какую вы хотите, чтобы вас скопировали, как загнанную лошадь или как счастливую женщину. Можно вот это... Оба состояния, внутренние состояния, да? то есть если вы внутри умеете справляться вот с этими негативными зарядами, которые даже э, остаются в нашем тонком плане, да, в каузальном теле, теле памяти, остаются впечатления, да? вот русское слово такое впечатление, печатается. То есть там реально остается от каждого события печать, она наполнена вот этой негативной энергией. Если вы ее трансформировали в позитив, она перестает на вас влиять. И вы, несмотря на то, что у вас в прошлом было негативное событие, какое-то болевое событие, там, я не знаю, мужчина изменил, мужчина был абьюзером, рукоприкладство, там, я не знаю, ревновал к столбу, еще какие-то моменты там происходили, да, которые были неприятные, ну, может быть, это было алкоголь или наркотики, да, так, с такими ситуациями мы тоже часто сталкиваемся. Не хотел работать, да, мужчина, то есть, я там жил за счет нее, она там еще с детьми, и домашние дела, и все на ней, и он еще говорит, дай мне денег, и пойду там пиво попью, да. То есть, такие ситуации встречаются. Женщины очень часто дают деньги мужчинам, закрывая им при этом финансовый поток. Это неосознанно, неосознанно. Мамы часто закрывают своему собственному сыну финансовый поток давая ему просто деньги последние свои деньги отдавая сыну думая что она делает доброе дело такие ситуации часто встречаются поэтому э, после вот этого всего негатива просто понять что э, ваша была ошибка в том что просто вы не знали как поступать правильно в таких ситуациях то есть просто у вас не было знаний и отсюда вывод первое что нужно сделать нужно получить знания получить научиться вот эти вот трансформировать в себе негативные эмоции потому что они бывают часто это не то что мы там прожили потом белая полоса началась нет у нас она вообще там разноцветная полоса жизни там самые разные оттенки самых разных цветов и к этому нужно быть готовой то есть в жизни постоянно будут какие-то испытания и это не всегда проблема это всегда возможности у них есть две стороны медали вы можете их увидеть как проблема можете увидеть как возможность как только вы научились их видеть как возможности вы уже становитесь счастливым человеком, и у вас реально начинается белая полоса. Вы сможете уже тогда, понимая, как это все трансформировать, планировать свои, свое будущее, создавать свое будущее и давать возможность всему происходить хорошему в вашей жизни. И ваши дети вас будут копировать. То есть очень важно, чтобы мама была счастливой, потому что несчастная мама... Ее скопируют дети. Она создаст несчастных детей. Даже если они родились хорошими, счастливыми, они глядя на маму все равно скопируют, не смогут по-другому. Мы так все устроены. Мы копируем со своих э, мам, со своих отцов, со своих родителей какие-то моменты. И это будет пока что так продолжаться. Поэтому задумайтесь, что первое, что вам нужно сделать, привести себя в порядок. Обязательно сходить к хорошему мастеру. Да? то есть Часто ко мне приходят люди, говорят, я хожу там три года к психологу раз в неделю, а результатов нет. Да? Посмотрите, так не должно быть. Есть хорошие психологи, есть хорошие мастера. Да? У меня, например, я училась у хороших психологов, классических психологов, хотя сама я не являюсь классическим психологом, но практики, которые использую, это коучинг, это квантовая психология, это астропсихология, которая помогает восстановить... Женщину достаточно быстро, без каких-то силовых действий, без силы воли, да? без применения силы воли. То есть через практики мы работаем, освобождаем негативный заряд, трансформируем его в позитивный заряд, и он перестает на вас влиять, перестает вас подталкивать каким-то словам некомфортным, каким-то ощущениям некомфортным, к внутренним состоянием некомфортным. То есть ваша задача – жить в состоянии счастья. Именно это нужно Богу. И именно состояние несчастья нужно э, этим людоедам, которые хотят управлять всей планетой. Поэтому, дорогие мои, не поддавайтесь этим людоедам, старайтесь найти время, ресурсы и сделать себя счастливой. Если у вас нету денег, значит вам нужно эти деньги накопить. Это точно так же, как если вы идете к зубному и говорите: у меня нет денег. Да, то есть зубной вам говорит, вам надо пломбу поменять, вот здесь коронку поставить, вот здесь вот это, а вы говорите, у меня нет денег. Да, то есть смотрится смешная ситуация. Точно так же с вашим внутренним состоянием. Внутренняя боль это тоже травма, психологическая травма, она не внешняя. То есть внешний перелом у вас там течет кровь, кость торчит, кто-то из людей мимо проходящих видит, вызовет скорую и вам окажут помощь. Внутренняя боль, внутренняя травма, она не показана вне, на внешнем. Люди сейчас не приучены читать по лицу. Если там еще 500 лет назад люди могли сказать, ой, какое лицо у тебя сегодня, ты плохо выглядишь, ты бледная, ты грустная. да, То есть люди могли это рассмотреть. Сейчас это никто не обращает внимания. И поэтому ответственность на каждый из вас. За ваше счастье. То есть, если вы сами себя не взяли и не отвели к хорошему мастеру, чтобы проработать вот эту внутреннюю травму, которая, может быть, не течет кровь, не торчит кость, но она болит, и она сама не пройдет. То, что время лечит, это все тоже нам забили в голову, чтобы мы просто не лечились, чтобы мы как можно дольше оставались в ожидании, что это само пройдет. То есть, это тоже вирус, который нам закладывали в голову. Не верьте в это. Само ничего не проходит. То есть то, что в психологических э, травмах каких-то у нас есть, оно не проходит само. Хотим мы этого или не хотим, само не проходит. Нужно с этим работать в определенных практиках. Но после работы в практиках становится очень легко, очень комфортно. Вся боль уходит. И потом вы еще научитесь сами работать потому что впереди у вас все равно испытания впереди еще мужчина может и снова сказать какую-то неправильную вещь и снова нужно правильно себя повести и правильно к ней отнестись вот э, прошлые века в гаремах там вообще каждый наверное старался строить друг другу какие-то капканы какие-то интриги какие-то проблемы создавать и там чаще всего было трудно выяснить кто сделал то капкан или подставу какую то да и там если не прорабатывали бы женщины вот это в практиках да то есть жили вот с этой обидой вот на кого-то надо обидеться а не поймешь на кого там 5 женщины и кого знает какая сделала и там три какие-нибудь активные кто из этих трех активных тоже не знаешь кто эту подставу сделал и если жить с этой обидой то э, жизни укорачивались то есть у них бы тогда уже в те века, там, я не знаю, 500 лет назад, 1000 лет назад началась бы онкология, а ее там нет онкологии, потому что они умели это прорабатывать. Они как только негативная эмоция есть, они не хотели с ней жить, они знали практику, как с ней прорабатывать. Она ее проработала, и она уже на завтра сможет спокойно с этими тремя специалистками или там с этими женщинами, которые строят ей козни, спокойно разговаривать, без обид на них. Уже обиды не управляют ей. То есть это еще те времена люди знали. И сегодня эти практики, они тоже для нас очень нужны. Потому что любые обиды, которые мы накапливаем и несем себе, они только нам вредят. То есть э, они не вредят тому мужчине, с которым мы развелись, и на которого мы обижаемся. Ему пофигу все равно, обижаемся мы на него или нет. Боль в нас, боль отражается на нашей жизни, на нашем здоровье, на наших финансах, на наших детях. Вот здесь она отражается, и это важно ее отработать. И самое главное, что из нее уже можно получить ресурс плюс. Ресурс плюс – это так, такой, э, как вселенская валюта, да, то есть у вас хватает ресурса, ваши желания исполняются вот так вот прям, раз, раз, раз. Если у вас ресурса не хватает, они будут стоять в очереди, пока ресурс накопится на это желание, на это желание, на это желание. Бывает, что годы проходят, а желания не исполняются. А наша задача – найти этот ресурс в ресурсах минус, трансформировать и жить спокойно, счастливо, классно, осознанно. Есть, даже если вы сразу не готовы идти в отношения. То есть это абсолютно нормально, да? когда женщина несет в себе боль, там, практически там, открытый перелом, но только он где-то внутри. Да? там Течет кровь, торчит кость, но никто этого не видит. Да? То есть это травма психологическая. То есть это нормально, что женщина не хочет следующие отношения. Это абсолютно нормально. Но это важно именно... Убрать эту травму, трансформировать ее травму, эту, получить из нее ресурс плюс, и уже просто жить спокойно. Неважно, завтра вы захотите мужчину или не захотите, но вы будете жить спокойно. Вы будете примером для детей, вы будете счастьем для них, вы будете наполнены, вам будет хватать на все дела энергии, просто потому что вы получили из ресурса минус всю энергию. И пока вы ее не получили, пока у вас ресурс минус, он тянет с вас энергию ежедневно. И вы чувствуете себя уставшей, не хочется вставать утром, еще столько дел после того, как вы вернулись с работы, еще нужно детям постирать, проверить уроки и так далее. То есть все это выматывает, это все на все это нужен ресурс. И если у вас его не хватает, начинает сыпаться здоровье, начинают появляться морщинки, да? начинает быстро стареть женский организм. А это недопустимо. Да? То есть, поэтому важно, чтобы вы были счастливой примером для своих детей, и на это счастье уже придет мужчина, который действительно будет вас ценить, любить, дарить вам подарки и делать разные поступки и подвиги для того, чтобы видеть вас счастливой. Обнимаю вас, мои дорогие. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Пишите свои комментарии какие темы вас интересуют, где вы со мной согласны, где вы не согласны. Буду тоже благодарна вашим мнениям. И увидимся в следующем видео. Пока-пока.